Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на неделю для водолея этот гороскоп на неделю а я приглашаю вас 1 апреля на встречу где вы получите детальные подробные рекомендации и гороскоп на месяц на апрель и вы получите детальные рекомендации по каждому знаку зодиака а также погоду рождения и еще много полезных рекомендаций ссылка на участие под этим видео на нашем канале в youtube регистрируйтесь сами и приглашайте активно ваших друзей чем счастливее станет весь мир тем прекраснее будет для нас а теперь прогноз на эту неделю для водолея у водолея благоприятное время для урегулирования партнерских отношений вы можете проводить беседы с партнером по любым даже самым острым вопросам. обсуждение пройдет очень успешно и вы придете к компромиссным решениям также это хорошее время для примирения с теми людьми с которыми вы пребывали в размолвке а одинокие водолеи могут познакомиться с человеком, с которым возможны партнерские отношения в будущем. Интересно, что в эти дни вам могут часто попадаться на вид люди из вашего прошлого, с кем вы раньше общались или дружили. При этом возможно возобновление контактов. Я рекомендую вам вести себя открыто и избегать любой тайной деятельности. Старайтесь не попадать в изоляцию или самоизоляцию. Держитесь подальше от незнакомых людей. Сосредоточьтесь на профессиональной деятельности и решении финансовых вопросов. А что касаемо любви на эту неделю, то водолеям я рекомендую не пропускать возможности чаще общаться с объектом симпатии. С наступлением выходных таких шансов станет меньше. В выходные станет ясно, было ли такое общение для вас серьезным или вы просто искали отдушину. Стабильным отношением пойдет на пользу смена обстановки, отдыха, от рутины, что может оказаться особенно приятным 26 и 27 марта или в выходные. Можно вместе окунуться в прошлое, можно совершить вояж по знакомым маршрутам, воспроизвести незабываемый момент первой встречи. В общем, водолеи, вы же романтики. Создайте 26 и 27 и на выходных незабываемые для вас обоих впечатления. А теперь, что касаемо карьеры и финансов, то водолеем на этой неделе рекомендуется больше доверять деловым партнерам. При большой загруженности работы можно часть своих полномочий делегировать партнеру или напарнику. Также это благоприятное время для поиска нужной информации и необходимых контактов. Может увеличиться количество клиентов и заказчиков. Сложнее всего пойдут дела, связанные с неофициальной дополнительной подработкой может уменьшиться количество частных заказов. При попытке добиться льгот вы можете столкнуться с осложнениями. Ну что, мои родные, вот такова будет эта неделя с 26 марта по 1 апреля. И уже 1 апреля вы сможете узнать самый точный энерговибрационный гороскоп на апрель месяц по каждому знаку зодиака и по году рождения. Не пропустите это важное для каждого человека событие и воспользуйтесь рекомендациями для того, чтобы стать еще более счастливыми. Ссылка на участие находится под этим видео. Регистрируйтесь сами и обязательно приглашайте своих друзей. Конечно же, мы всегда... Рады общению с вами, не просто вот рассказать в пустоту, а именно видеть ваши отклики, а отклики вы можете делать несколькими методами, это поставить лайк в знак того, что вам интересны, интересны наши гороскопы, сделать репост, чтобы большее количество людей узнавало. Полезные рекомендации, а также подписывайтесь на наш канал и пишите ваши комментарии. Ну что, мои родные, с вами была Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный гороскоп на эту неделю от меня. И, конечно же, обещайте стать еще более счастливыми, а мы вам в этом обязательно поможем. До новых встреч, мои любимые. Пока-пока.